И да, дорогие друзья, всем привет, с вами Дэнни Фокс. Это третья часть прохождения Call of Duty Black Ops 2. Да, прямо совсем сорвались. И сразу с этими силами идем воевать. Так, а что нам тут? Галил какой-то доступен. Но мне это не совершенно, кстати, особо не интересно. Нет, вот, кстати, по камуфляжу лучше вот этот. Так, мне нужна... Магазин, дистанция и переключение. Пуколка, мне пуколка, не. Пуколка, мне СВДшечка, дорогие друзья. СВДшечка. Магазин, прицел. Все по стандарту. все четыре нафиг не ваша световая. все 4 мне в руки. Приклад, более быстрое перемещение при использовании прицела. Инструмент с помощью набора инструментов можно проникнуть не доступны иначе места ладно сразу проникающим душу прям в душу играем за Мейсона. за что за что он так сильно я думаю сегодня прям прям сегодня целый день прямо чтобы Хорошо заходила. Сейчас потому что, скорее всего, пару дней я буду отсутствовать, и ближайшие, может, даны, даны, 6, 5, 6 меня не будет. По семейным обстоятельствам. Ну, я не думаю, я думаю вы скучать не будете. Я думаю. Ну, а как я при этом, мы сразу до запилим то расшечно собирает... будет прямо с душой на прям. Этот снимок Вудс показывал, помнишь? Ну, что за дом представил это я это это я. Страшило, я я наци наци... После он стал очень старый маразматик Вообще. просто меня убивает он меня убивает. Старые раны, Афганистан, 86-й год, воспоминания. Узнайте связи Мендеса с Советом. А мне можно так? Что ты видел, Вудс? Песок, песок, один гребаный песок. Связной Хадсона уже идет. Святой Хадсон? Думаешь, можно доверять? Здесь можно. Они поддерживали Я бы им вообще нигде не доверял. Они понимают, если в Афганистане победит Россия, Китай будет следующим. Русских никто не любит, да? Ты же меня знаешь. Я никого не люблю. Красачка. Мужик. Просто мужик. Спокойно, Джао. Оружие мы доставили. В угол, в угол, все правильно. Тута их. Я отведу вас к лидеру Маджахедов. Он поможет вам разыскать Раула Менендеса. У нас свежие лошади. Свежая лошадь? Свежая лошадь? Точняк. Ну, поехали. Свежая лошадь. Мэйсон, это Хатсон. Вы встретились с Жао. Как раз направляемся в лагерь Маджахедов. Но и не стоит напоминать что наше присутствие никто не должен узнать а как так Россия мы едем на же место не будут так, а... насколько я помню сейчас один хер это уже узнает же нет сейчас один хрен сейчас узнает серьезно Хватай козел, хватай козел. Да я быстрее, чем вы вместе взяты. Зачем ты меня бортуешь? How? У меня тоже пушка есть, опусти свою. И тебе поглубже ты ее засуну чем. Они до мной. Я великий Мейсон. У-у-у-у. я... Ух. Рахман, это Вудс и Мои лучшие люди. Нам нужно оружие, а не солдаты. На нижней то не столько позвоните, а он нам предоставит оружие. <свят> Объясняй. Давайте-ка уточним. Говори. Говори. При любой атаке враг сможет попасть в долину только через узкие ущелья. Это я знаю. Наши люди защищают эти горы. Мои люди тоже я защищают тебя, понимаешь и, между это? Между прочим, идет о русской армии. Они возьмут вас грубой силой. У них будет численность. У тебя грубой силой. Ногу в жопу, как панин. Понял? У них нет опыта обращения к нашим оружием. И все. Чили-вили а, и разбежались. Вот это жесткие русские. Где? О, уже идут. Готовь жопу. Да, Вазилин готовь. Скакин, с Вера Приступим. Давай, рви когти. Как взяться им повторим ва они просто спавнятся вы что за слендермены Но надо вообще сосредоточиться я думаю понимаешь а свои свои свои свои ошибаюсь ошибся ошибся Где ты там? Давай! Скакуны! Я быстрее, чем ты, бля, бегаю. Да такими темпами я быстрее слушайте, Навернусь, чем ты. Пройдешь, бля. О, вот это отдача! Что с отдачей? Чисто проходящий. Да сдохни ты уже. А, свои свои. Свой. Откуда? Я так красиво прошел. Что, в долину пускай а все я понял где ты мне меня стрелял где ты граната где где где вижу бутыр блин еще катается так, все резко резко резко резко да. да все, все, все, я понял, понял Сижу <связь> <связь> У меня уже руки чашутся, самому туда приехать и просто задницу им надрать Да их никто не пустит, что ты паникуешь. Давай. Давай. Ага. Я своего задавил лошара. Ты дебил? Нахрен ты так орешь Ну? Неуправляемая Да хренушки Чисто в голову Кто там, кто там, кто там колеблется? Давай Ага, поговорили Мне уже калить это начинает немного. Да. О, Вы не их да Никто их не пустит в долину, что это, блин? дави всех на гранату туда гранату, сюда гранату что-то не поймут я еще гранату кину что непонятно кому что непонятно тебе непонятно? ну давай я думаю тебе понятно там еще один должен быть где? ага, я понял потихоньку, помаленьче где? дай уйо Мы не их Сюда едет еще один так, все, потихонечку Убили Минус Давай Минус Минус минус минус здесь есть, есть Я от того родственник ну серьезно, меня уже бесит. Мы не их в да никто их не пустит в долину. Ч ты... ⁇ ты? Меня калить уже начинает. Где этот Где он там? уже. Серьезно. Закалил уже. Этот где-то? Что, вырубили его? Охренеть. Кого, кому еще свинца надавать? Ахмад Блять. Где? Где? Здесь. На, гранату. Еще одну. Еще одну. Ахмадик Зох. Хотэк. Хотэч. Патроны можно зародить, я понял, сука накрыла все-таки. <зв Civony> вот что значит сложность. Ветеран дохнешь только так. Да никто их не пускает не в эту долину, сраную. Бесишь уже. Не дыхалки, наверное, хватит. Ух. Еще одна. А я. Бегу-бегу-бегу-бегу-бегу тихо, тихо, тихо Лечь ляк, ляк нахер Я жить хочу Я почти добрался до гранатомета Что у меня второе оружие. Ай, СВДшка, блин. по второму что там? Работаю. Молодец, Слава богу. С спасибо. спасибо. Да подожди ты, да я. Там, то есть контрольная точка охренеть. А тех я даже, кстати, не убивал же, да? А ну да, я сказал нахера не мне нужно. Бурка на а гачки не мне мой У, -у, у это что за пиротехника мне нельзя пиротехникой пользоваться ребят нырок окружность и Ты себя подорвать захотел? Взрывай, Мейсон. я хотел этого китайца и подорвать Вудс, Мейсон, они бросили на вас все свои силы враги по всей Не, нахер. СВД. СВД клади. СВД клади. Клади СВД и выезжай. Давай. Ай-я. Красавчик, еще. Я вижу, без тебя спасибо, дорогой. Заряжай, заряжай, быстрей Ладно Где коняшка? Быстрей, коняшка, быстрей В крепость, пожалуйста, в крепость да хрен нас два вам всем. Все, слази. О, ха-ха-ха, в оханали. Вот это, блин, попадание. на себя. У меня гранатаметы, поле, пушка только... Как ты меня за... Дохни. Понял, Иду на это нам, Давай, резко. было архур именно в эти два с половиной метра ну а что тут прям встретим его что блин ну ч ⁇ метаться зачем конец? ух ты блин Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? на джахеды, блин, хреново вы проигнорировали эти задания как? я приехал туда я приехал туда Я никого не игнорировал Чтобы подать. Сейчас. Конечно стоит. Коняшка, стоит Я никому не даю приземлиться. Успокойся. Там был лопасти, задели. Так да где тут там? Просто уже невменяемое состояние. Где? Лежать. Удохни! Да чё ж там за снайпер-то такой? Вот Никто не десантируется, не ври Где? Где? Да ладно, ты гонишь Да иди ты Я должен попасть по этому вертолету Сказал, что я попаду по этому вертолету. Спустя целых, я так понимаю, минут. Вот да. Шесть. Да ладно, нас... Настолько хреново, что ли все? Я не понял. Вот теперь понял. Я сейчас еще раз не подох. Давай быстрее. Таняшка, давай. А, понятно, зашли. Походу, да? А, нет. Твой старик был крутым сукиным сыном. Нет. Это уж точно. Кравченко практически дыру ему в башке просверлил, напичкал ее этими долбанными цифрами, но он выжил. Санта Мейсон говорил, что больше не видел этих цифр, но не знаю. Я в этом не уверен. М. Черт, Мейсон, тебе стоит на это взглянуть танки, что ли? Натуль. самолет Это чё? Это чё за двухствол? Русские хотят в последний раз показать грубую силу Покажем Двухствольных танков Двухствольных танков не существовало Окс Окс Окс Волк же не существовал. Все, World of Things официально не историческая залпа Не историческая. Не историческая. Армарс Warfare тоже. Уксульные танки, видите, были все-таки. Ну это какой-то блин 430 какой-то блин Айо Ты чё вылез ты? Скройся Просто скройся Лысяра Душе душе его. Хорош. Какого хера? Твою мать, это Крафченко. Крафченко. Кусок говна. Конечно, он замешан. Опять цифры, опять вспоминаю. Я что подмечал его взгляде. Он вдруг начинал шарить вокруг глазами, а потом... Ни с ни сего говорил по-русски. <звучит> вот хитро Хитрожопый Виктор. Вудс, может, допрос лучше мне провести? А может, ты пойдешь нахер? У меня с этой мразью неоконченный разговор. <звучит> <звучит> Закончай с ним. Я бросил тебя подыхать в облако, <звучит> сержант Вудс. Должен быть мертв. А и не в курсе. Давай, глазом. Ахман И что ты для него делаешь? Глаз ему, глаз вырывай. Ты веришь в возмездие? Правильно, так его, так. Это территория маджахедов, детка. Тебя закопают по шею, завернут тебе веки и бросят жариться в пустыне. Я могу убить тебя быстро. Рассказывай о Менендесе. Ха. Я... Все, ребят, галюные. Я... Ты брат. Союз Теперь деньги. Это галюнчики. Чурокол! Какого хера? Энендес сказал, ты должен страдать. Ах ты, твуличная мразь. Мы воевали с русскими на вашей стороне. Нет, это вы были и всегда будете нашим истинным врагом. О, ох, ля-ля. Ля-ля, крыса. Скотина? Ля-скотина. Без воды и укрытия. Ты продержишься день, если повезет тебя пиздец, понял. Да нахер мне труп ваш крафчен. Классно. Лежим, отдыхаем. Как же нам хорошо. И тут Кто вдруг... Был? Не возьми... Заживо похороненный. И как ты думаешь, кого увидел там твой отец? Рязнов. Хитрый Виктор. Шулер. А, ты совсем как твой старик. Нет, это был не он. Рязнов. Брось, если бы это был он, тебе не кажется, что он бы на чуток задержался. Хоть бы объяснил, что творится. Опять галюнчики, ребят. Галюнчики. Старые добрые галюны. Старые раны. Допрос Крамченко не дал результатов. Да, ребят. Да. 32 минуты. 32. И наша третья часть. Да, и наша третья часть подходит к концу. Следите за... Продолжение прохождения Call of Duty Black Ops 2. А на этом все. С вами был Дэнни Фокс. Подписываемся на канал, ставим лайки. Жмем колокольчик. А на этом все. Пока-пока.